Короче, народ, я нашел очень, так сказать, тяжелый баг для Суспекс. Делаю это я, скорее всего, даже не для того, чтобы выиграть сейчас такие, а скорее просто показать. Эм, Разрабом, админам и в целом, как бы. Задуматься над такой вот э, штукой. Сейчас я подключу телефон одновременно с компом. Звук с телефона, скорее всего, тоже будет слышно. Я не знаю, как это реализовать. В общем, в чем заключается баг? Если зайти в игру с телефона, начать ее. И чуть позже зайти с компа, то можно будет слышать как свой голос, так и голос призраков. Постараюсь сейчас это наглядно показать. Сейчас я подключу телефон. Так, здесь у нас так называется Wi-Fi. Здесь у нас что по Wi-Fi. Сейчас я главное подключу их к одной сети, чтобы можно было посмотреть на игру. С ракурсов двух. Скажу сразу то, что на телефоне будет слышно абсолютно все, даже мой голос, даже моих тиммейтов, моих призраков, ну моих как. В том плане, что если я буду играть за гостя, то я буду слышать призраков. Сейчас все подключим. Угу. Здесь получится пока это примерно наглядно. Главное, да, чтобы меня не убили первым. Вот я запускаю саспик, собственно, на телефоне. Да, как бы цена ни звучала, не призываю никого делать такой богоюз, просто хочу рассказать о такой вот проблеме. Так, все, я на телефоне начинаю игру и чуть позже схожу с компа. <звы> Спасибо за плюс суши. Я снова заменить не могу. Ладно, ищем другое лобби. Не работает. Давай, Ладно, народ, э, мут не работает. Киньте ему просто репортов и вы просто вы репортов все. просто репорт киньте и все ему. Ой, ребенок просто зашел в лобби так ладно не важно самое главное то что мы сейчас зашли вот вы вот, гость сейчас бегаем допустим с телефона выполняем пару заданий запись почему-то с телефона к сожалению не работает поэтому я Чуть позже подставлю ближе телефон, чтобы было слышно, что происходит, но, скорее всего, будет дикий шум. За это предупреждаю сразу. Это тоже как раз-таки из-за этого бага. Но самое главное я вам освещу сейчас, чтобы было понятно, в чем, собственно, заключается баг. И надеюсь, вы что как бы разработчики что-нибудь решат с этой проблемой. бегаем, там теплаки смотрим. Ой, завис. Видимо. Блин, меня первым убили. Ладно, первая попытка анлаки. Сейчас тогда будем сказать сразу следующее. Также хочу сказать честности ради, то что бак я нашел только сегодня только случайно. Я пока что не богоюзил и не собираюсь. По крайней мере, надеюсь на это так что мне самое главное просто осветить, чтобы узнали, как это происходит. Ждем. <звук> не, я не стример. Угу. Дочно, точно, точно. С блядь, Так, ладно, не важно, что они там говорят. Тем более нам роль сыщика досталось. Сейчас прыгаем в люк. И, собственно, сидим, слушаем. Все, что происходит вокруг, да, я понимаю, что это будет нечестно, но так будет наглядно, хотя бы понятно, как это работает. Можно, в принципе, даже по люкам не скакать, просто сесть в одном. Ждать момента, в принципе, в принципе, можно уже зайти, я думаю, с компа. Слышно будет все равно. Скорее всего, сейчас будет это понятно. А. Так, пока что у меня это не... А, даже так. У меня даже не запустилось. Так, ну все, мы с ним люки. <смех> Лучше всего сейчас будет зайти в игру во время их разговора, чтобы точно убедиться, потому что этот бак работает. Сейчас вот у меня игра на ПК. Я ее подготовил. Так, ждем голосования. Так, пока что сидим и ждем. Все так же сидим и ждем. Как будто назло, зло. о, папа, Дюк, а как твои дела? Ладно, это тот самый случай, когда нужно просто спалить что-чего. Убийцы и все. Я понимаю, что немножко не тот момент, но да ладно. Друзья, очень забавная ситуация. Дюк выпрыгнул из люка. Я сыщик. Какая а ему сейчас, сейчас вопрос, Кто бежал сверху? А теперь надо заходить. Я бежал, потому что я говорю, я сыщик. Я видел, как дюк выпрыгнул около электричества, около щитка, и я сразу же пошел вниз. Слушай, слушай, Рокси. Вот. Да. А ты точно сыщик? Да, стопроцентно. Я могу... Просто... Ладно, не, не буду полить короче, да, все, да. все свои козыри, просто голосуйте в Дюка. Дюк сразу понял, что он облажался и вышел за игрой. Как иронично. Ребят, ребят, второй пока, второй либо Дюк Генри, пока, либо Мелвин. Второй либо Генри, а, либо Дюк. Мелвин. Ник, скажи, кто тебя убил. Пока, Дюк, пока, Дюк, пока, Дюк, Дюк, Дюк, скажи, Дюк пока. скажи, кто тебя Вы сам тебя ведете, Генри думает, что его камера не видит, а Мелвин, блядь, штерит. 4... было слышно или нет вот он был наглядный пример того что я слышу э -э мертвых На камерах. Дона, я хочу тебе объяснить. Yes. Я по раз стоял, потому что там был Джейд и Мелвин на камере. Я думаю, что Ребята, ты не бойся, и не Ванда на этот килл. А потом вы вышли оттуда, я ушел. Ну, я я знаю, думаю, на иногда слышно то, что в телефоне у меня звук, а, у меня звук идет а, точно да, такой же, убирала, как и на ПК. Так. Так. Только помимо этого так, я слышу Так, отделяем, короче. Я стояла на теплоках потом с кем-то. Хм. По-моему, с Кенли побежала... А, с тобой бойся с бобром побежала, короче, на книжку. Это не бобер, ни я, ни не я, не Дона. Я вас и не. Еще кто-то помнится, плаков. Что-то. Я уже говорил, я си. Остается у нас фазит, остается Джейд у Генри. нас. Я да. На фазит Джейд Генри подходит на ну, типа кивость вас чекает инспектор. Да я тоже могу ну, сделать. Не, это чина игра, ребят, не надо. А, ребята, если хотите меня проверьте, проверить, проверьте, я не буду на плаков, бля. Не, у меня есть, короче, вариант, как можно угадать, кто убийца, я чуть позже его озвучу. Я сейчас просто про... Неважно, как я просто прочекаю сейчас чела, так что скипайте. Базя, а ты все задания сделал? Нет. Единственное, у меня что, колокол блядь? закончился, поэтому я соблюсь утереться около колокол. А зачем ты забегал на в прошлом раунде? Ну, кто, а нельзя забежать на клубку? Не, ну я спрашиваю просто зачем... В общем, у меня закончился колок. Прочекать уже там труп. Типа, просто ты, получается, в прошлом раунде туда забежал, сейчас, когда уже закончился раунд, ты сразу же оттуда выбежал. То есть не сделал ни задания Нет, и не чекнул теплоки. Да, да, все. Они вдвоем на бомбе остались. Снис. Бездес вас за срок, Нет, нет. С чего ты взял? Я слышу тебя, это... Я слышу вас, потому что у меня произошел баг, из телефона зашел на ПК. Я слышал мертвых. Да-да-да. Я то серьезно. Спи, не, хорошо, визуально. подождите, я вас я сразу объясню перед тем, как вы меня кикнете. А, я нашел, короче, баг. Смотрите, когда вы сидите на телефоне во, во время собеседования, когда все говорят, заходите с ПК, и у вас почему-то происходит баг. Вы слышите себя, слышите призраков и слышите всех вокруг. Поэтому если вы считаете, что я играю с ванной по дискорду, вы ошибаетесь. Это получается просто чисто случайно. Ну, в принципе, ладно. Пофиг, на ну, то, что меня кикнули, мне это не особо важно. Самое главное то, что я показал, как это работает. Надеюсь, разрабы с этим будут работать. Что-нибудь поменяют. В принципе, я не знаю, как это вообще в целом по коду. Но мне кажется, это вполне реально реализовать, чтобы такого бага не было. Дело ваше, считать меня бага или нет. Я просто показал вам, как это работает. И больше не собираюсь этим пользоваться. Всем ББ.